Дальше гарантий никаких. Что, уже нашла другого? Нет, у меня никого не было. И, ну, никого подходящего тоже не вижу вокруг. Ну, и вообще не планирую пока что, потому что я... Да, учусь... 6 месяцев одна. Нужно э, ждать человека. Э, только через 3 месяца у него... Плохой период заканчивается, и он начнет соображать что-то. У него сейчас очень жесткий такой период, отшибло его. Но, а, как бы, надо его воспитывать. Если он захочет вернуться, надо ставить условия, что ты не имеешь права там изменять то все 5 десятое. Просто очень жалко его, я же помню. Ну, все хорошее. Что... Вы не Бог? Или Бог? Я не Бог. Ну, Бог сам с ним разберется. Он же его ребенок. Он и с ним разберется. То, что вам его жалко, это хорошо, это супер, это отлично. Только здесь, когда измена произошла, очень важно сохранить себя. То есть, если вы начинаете позволять человеку с вами общаться при, при том, что он уже изменяет, то это значит, что он будет вас убивать, вашу психику, вас рушить как личность. То есть здесь жалко, не жалко, надо понять, что человек перешел черту, он уже другой человек совсем. Угу. Он не как раньше, он не будет как раньше уже себя вести, у него уже все поменялось в голове. То есть он предательство совершил, он предал вас. Поэтому с ним надо подальше, нас люди будут предавать, такое бывает, ничего страшного. Надо уже Богу ему отдать и ставить условия ему. Скорее всего, он не вернется. Если он вернется, то надо воспитывать его. Тоже будет непросто. Ну, то есть сейчас вот просто так отношения опять не вернутся, как надо. Если он захочет путь этот пройти на возвращение, пусть проходит. Но нужно на расстоянии с ним быть, даже если он вернется какое-то время, проверять его, испытывать человека. Здесь самое главное в этой ситуации вам сохранить себя. Ну, вот с этим я вроде хорошо справляюсь. Я вполне счастлива. Но там с духовным и с театром. вот это Все, сохраняйте себя, мощности. это самое главное. Не унижайтесь перед человеком. Вы под защитой Бога находитесь. Все люди на земле под защитой Бога. Не под защитой мужа, жены, детей, квартиры, страны. Все находятся под защитой Бога. Вся остальная защита временная. Сегодня еще... есть, завтра нет. Ну, такой еще момент, что я от него финансово завишу полностью. Вот это главное, то, что я хотел спросить. Как вы учитесь? То есть вы я он учусь. продолжает платить за вас? Ну, он сказал, это последний раз. Вот. И... Последний раз. Значит, надо на работу устраиваться? Ну, вот, видимо, ну... У меня такое, такая учеба, что там невозможно. А помочь. родители могут помогать? Нет? Ну, у меня есть доход 15 тысяч в месяц с квартиры, которые я сдаю. Родители не могут помогать. А нет. сколько надо денег, чтобы нормально жить? Ну, хотя бы 20, наверное. Ну, что? Скромненько живешь, молодец. Ну, надо построиться там. Зарабатывать 15 тысяч вообще сложно, Там есть работы разные, где... Недолго работать, 15-20 тысяч заработать можно спокойно. Mm -hmm. Надо искать сейчас уже работу, все. Вот время есть, ищи. Mm -hmm. Можно подрабатывать где-то по специальности, там э, петь, танцевать, что делать Да. <с... с... с>... <с>... <с>... Только не на этих, не в кабаках. Не в кабаках ночных, там начнут приставать мужчины. Это опасно. Понятно? Да. Не позволяя себя использовать даже в беде тело, женское тело, не, не надо отдавать никому на продажу. Продавать и торговать телом нельзя. Это сразу разрушает всю жизнь потом полностью. Никаких случайных связей не должно быть. Хорошо? Хорошо. Благодарю. Рядом вот женщина, передает. Спасибо вам огромное, Олег за... То, что вы для нас делаете, терпите. Я утром пыталась вас найти, на три минуты опоздала, но <laughs> бегала. А, хотела... Не нашли там в парке Нет, нас... нет мы там еще женщины объединились, у нас там <laughs> свои круги были. Че, без нас бегали еще кто-то? Давай, там еще я получается из Петергофа ехала, я это из Велика, я на три минуты опоздала и ну, мы там вот чуть пройти, надо было по центральной дороге. Мы До там сих бегали. Ну, молодцы, ну жалко, что вот так. мы у нас много бегало, человек 30, наверное спросили бы Но У меня уже 25 тысяч шагов, так что я, я не жалею все равно, и я чувствовала все равно, что где-то вы там есть. Я просто хотела какое-то, наверное, общее наставление попросить, потому что я как-то совсем потерялась, какой-то, получается, развал у всех сферах, то есть у меня нет родителей. И получается так, что когда я в Петербурге, я все время болею. И я хотела такой совет спросить, если попробовать вернуть... Я, я на мадере работала волонтером. Где? На мадере это португальский остров, волонтером. А, вот, и если попробовать в ноябре-декабре вернуться, насколько это было... Вам нравятся жаркие страны, да? Я там все время плавала, и у меня было, было сильно лучше с кожей. А здесь у меня постоянно жуткие проблемы с кожей, я не могу нормально работать, и как-то все одно с другое. Ну, может, вам если там лучше, там живите тогда? Просто не, не знаю, насколько благоприятный период, и насколько я это смогу... Ну, если вам тяжело в каком-то городе жить, значит, надо переезжать. Зачем здоровье разрушать? То есть это было благоприятно, если в ноябре-декабре вот, в связи общей ситуации попробовать, потому что это очень, то есть ну, надо и денежные и всячески пытаться как-то вот просто. Вот, сейчас... ну, найдите себе место, где вас под климату подходит, и там живите. Ну там, да, там подходит, там лучше значительно было. Ну может в Краснодарском крае или в Крыму где-то попробовать. Пожить. Ну я работала, да, вот 15 тысяч получала в Крыму, там жила в общежитии, но вот из-за войны я застряла и не, не вернулась обратно. Вот. И еще такой вопрос, я не знаю, это может как-то изменить. Но в мор... Крыму же нормально тоже было? Да, из за, -за море легче, но очень сложнее, гораздо психологически. Потом у меня разговор на английский, он никак там не применялся. Вот. Ну, Причем в Крыму, я говорю, в Крыму. Ну, там... причем-то да. разговор на английский. В Крыму? Ну, я там в подвале в с 15 тысяч работала, и в общежитии жила. Ну, как бы это было сложновато. Но я вас там слушала постоянно: засыпая, просыпаясь это меня, в общем, поддерживало морально. Вот. А так, ну, здоровье да, было чуть легче. Ну, как бы, другая страна, это всегда тяжело очень, адаптация, особенно одной переезжать. Это... Да, у меня просто такой вопрос, я, я, я просто там с человеком встречалась, вот, из-за визовых проблем, вот, мы, как раз мы виделись последний раз в феврале 20-го, Началась пандемия, и мы, получается, с весны вот двадцатого не общались. Вот, но его мама мне постоянно пишет, зовет в гости. Где это? Мадейра, это португальский. вот ну, съездите и узнаете, что, как у него там дела. Ну я не знаю, потому что мы с ним два года не общались, и вот у него ну, пообщаетесь. Похоже, аутизм там немножко и из... а? Похоже, у него немножко вот ау аутизм. Ну что, он ничего не соображает, что ли? Нет, он, наоборот, очень умный в каких-то определенных сферах, но просто у меня какого-то терпения уже не хватило. То есть я долго ждала... А со всеми не хватает терпения? Там, долго ждала на расстоянии, там на расстоянии до пенала, до работы. То есть какие-то были подвижки, но вот я не знаю, насколько я могу или не ну, могу. Ну не можешь сейчас бросить человека, надо пытаться. Я пыталась ему звонить, он не отвечает и... Mm -hmm. Ну да. То есть я просто не знаю, что если я туда поеду, сто, стоит пытаться как-то с ним или что происходит. Ну, я, могу я могу фотографию показать. А я и так вижу, да. Он... Перестал с вами, не хочет с вами общаться. Ну, да, какая-то сначала взаимная обида, просто я очень долго ждала, я вот специально приехала, это было очень сложно. В чужой стране он у него еще и, и, игровая зависимость, вот, то есть он постоянно в телефоне, постоянно что-то такое. И у меня уже не то, чтобы терпение. А лов, в чем ваш вопрос конкретно сейчас? Ну, что мне. вот имеет ли мне смысл попробовать возвращаться в ноябре-декабре на Мадейру и насчет этого человека стоит ли как-то попробовать? Попробуйте. Вз... Возвращаться да. стоит, пробовать. Да. И возобновить с ним отношения тоже стоит попробовать. Или... Попробуйте, да. Спасибо большое. Всегда Богу нравится, когда мы идем в отношения, пробуем, терпим Потому людей. тогда как-то воздухе повисло, и не туда, и не Самое сп... главное не допускать, если человек измена, уже пошли предательства, здесь надо очень Я четко... Я не знаю, он очень закрытый, да, с мамой он раздельно живет, она не в курсе. Ну, надо узнать, это будет понятно, видно. Если человек предал, предал уже, то все тогда. До свидания. Спасибо большое. Ну, то есть, надо всегда пытаться сохранить отношения. Но если есть предательство, то тогда ставить условия, дистанция и уже смотреть. Нельзя допускать унижения, никогда не унижать. Ни перед тем. Да, просто он, он говорил что он сначала про женить бы про что-то, потом вот просто человек в себе, где-то в своем мире. И это очень тяжело было, и когда ты в чужом месте. И то есть, мы не можем даже нормально поговорить, обсудить, и время тоже идет. И... Сколько вам лет? Мне уже 40 лет, даже чуть больше. А до этого что было? До этого, вот, это тоже весьма болезненный вопрос, потому что... Вот и... поэтому, моя хорошая, mm. надо понять, что у вас такая семейная судьба. Мне, что... У меня судьба быть одной, я, если честно, уже просто боюсь даже с людьми, с мужчинами, потому что у меня вот... Не когда... судьба быть одной, а надо просто побеждать свою семейную судьбу. С психической Надо а тоже а тоже эти все выполнять все рекомендации, mm. э, статические упражнения, длительное движение, все это надо делать. Я да, Блоки об... убирать. Я в Крыму была, там даже зимой окуналась и прям да, очень помогала. Все, мои хорошие. Спасибо огромное. Я как бы у вас очень беспокойный и суетливый ум. У вас нет стабильности внутри. Вам надо очень работать над собой, стабилизироваться. Ну, как бы я вам ответил на все ваши вопросы. Поездка нормальная. Попробовать отношения. Но он не настроен сейчас на отношения, так как я вижу Но вы должны просто перед Богом показать Богу, что вы настроены всегда сохранять все Надо здесь смело и быть Мужчина, ваш вопрос Добрый вечер, Олег Геннадьевич Мы недавно переехали два месяца назад в Петербург Живем сейчас рядом с дочерью а вопрос такой, На 8 лет почти что в браке и нет детей. Мы внуков очень хотим, хотелось бы поднять. понять. Она лекции мои слушает? Слушает. А где она здесь? Нет, вчера была, сегодня не может. А завтра? Завтра. Ну, если надо будет, да. Прям чтобы... Но мне надо, Чел человеком. Ну, человек должен рекомендации получить. Угу. Ну, то есть, и вы не можете за нее получить рекомендации. Ну, то есть надо, чтобы она подошла ко мне после лекции, фотографию показала, и я ей расскажу, что ей надо делать, чтобы были дети. А так просто вот раз, все, будут дети. Ну, как бы я так не могу. Человеку надо работать над собой. Но yeah. они работают и. Ну, все поэтому делают. надо посмотреть, что они не так делают. Я вижу, что у нее есть определенные проблемы. Я сейчас вижу, есть статическое напряжение у нее. У него. Семя холодное, нужен бег, длительное движение. Хорошо, спасибо. Ну, это так. Вот надо все равно две фотографии и конкретные рекомендации давать. Спасибо. Если дело касается здоровья, здесь нужна конкретика, иначе здоровье не справится. Ваш вопрос, сзади? Да? Всегда все можно преодолеть. Надо просто трудиться. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Я считаю себя достаточно удачливым человеком в самореализации. Все классно, здорово, и люди тянутся, и все отлично. Вот, и начала задумываться о создании семьи. Сейчас уже, спустя время, у меня в прошлом два развода по юности, скажем так. Вот, а сейчас, несмотря на то, что... Ну, Скажем так, тоже все мои желания исполняются, и мужчины из развитых стран мне делают предложения. У меня есть такое внутреннее какое-то ощущение, что я как будто себя обманываю. Я даже не знаю. То есть ощущение, что вот если я соглашусь и уеду и уйду замуж, то я опять разведусь. Какое-то а такое чувство а странное. В России никто не предлагает. А в России вот у меня с этим плохо. А с каких стран предлагают? Ну, из Италии, Австралии, Германии, как-то вот так происходит обаяние через океан, через Австралия особенно там кенгуру. да да там классно но почему-то ощущение внутреннее, что какой-то самообман и что все это как-то не мое вся жизнь самообман вот мы живем здесь мучаемся уходим из жизни потом пять рождаемся один самообман. Вы хотите чего? Хотите райского счастья с мужем или с чего? Я хочу такую соответственную, хорошую семью, детишек и счастье. Ну, значит, семейным. надо таких мужчин выбирать, которые работают над собой, развиваются, молятся. Иначе как вот, семья же с таким человеком создается? Ну, вот получается, что я притягиваю таких обеспеченных, но не очень духовных людей. Вот что сделать такого, чтобы притянуть... Чтобы необеспеченного и очень духовного. А, так тоже не пойдет. Нет, моя хорошая, так не получится. Я поняла. Вы сейчас уже угу. слишком много хотите. Я поняла. Угу. Ну, то есть есть два варианта. Духовный, необеспеченный или обеспеченный, но не духовный. Но Обеспеченный, но не духовный, это очень опасно. Потому что это приводит к обычному, к тому, что любовницы появляются. Богатые мужчины, они... Ну, у них женщины как расходный материал. Они ведут себя очень вольно с ним. Хочешь mm -hmm. живи, не хочешь вали. Ну да, я уже была предметом интерьера <свят> в прошлом браке. <свят> ну так зачем вам это надо? Значит, вы сами себе создаете такие mm -hmm. ситуации. Сместить фокус, да, нужно? Да, надо, чтобы не было больше никаких фокусов. <свят> <свят> <свят> <свят> Класс, да. <свят> Спасибо большое. Значит, семейная судьба тяжелая. Вы должны в этом признаться себе. Она тяжелая, она нелегкая. То, что вы говорите, вы подтверждаете это, что вы как отшибленная в личной жизни, вы чувствуете себя одиноко. Это значит, что надо искать себе духовного человека, который тоже будет к Богу стремиться. Тогда будет стабильность в жизни. Но если вы будете опять искать обеспеченного, то он поживет с вами, он не чувствует контакта сильного и бросает. А у вас не будет сильного контакта с человеком в личной жизни, потому что такова ваша судьба. Контакт будет не сильно глубокий, или с его стороны, или с вашей стороны. Поэтому нужно, чтобы ваш, ваш фокус был направлен на Бога обоих. Тогда вот в таких случаях семья сохраняется, чтобы больше нацелены на духовную жизнь, а не на... Отношения. Нацеливание на отношения у вас не получится. У вас ну, такая судьба, что в личной жизни очень ну, холод. Отношения с трудом строятся. Нет контакта глубокого. Я от этого очень страдаю, поэтому я дважды развелась. Я чувствую, что просто стена, а Это мне стена очень хочется... Стена не от хочется, вашего да. человека идет, от вашей судьбы. Угу. Надо терпеть. Развелась это такой да, понимаю, да. интересный это... способ жить вообще. Студенческий все такое. Как бы тогда еще мозгов не было вообще. Будем надеяться, что они уже появились. Дай Бог. Изучайте, слушайте лекции, пытайтесь жить правильно. Знайте, что вам не просто будет личной жизни. Стена это ваша проблема, не проблема человека. Стена будет всегда, надо ее пробивать. Это и длительное движение, и подвижное положение тела, блоки есть в организме, неправильный образ жизни. Нужно делать так, как надо жить. Вот мы сегодня 30 человек, бегало со мной, потом купались, человек семь 8 воду в холодную залазили. Женщины, мужчины, кто-то стоял, ножки там мочил. Старались все, бежали со мной много человек, вместе прям со мной бежали, человек 10, наверное, может больше. Вот прям со мной бежать. Очень стараются люди побеждать судьбу. Вот те, кто стараются, у них все получается. Те, кто не стараются, а вы не стараетесь. Ленивая в работе над собой. Блоки стоят серьезные, не дают вам жить. Надо их убирать. Понятно? Да. Все, вперед. Спасибо тогда. большое. Ваш вопрос, девушка? А, ну задавайте с той стороны. С одной стороны только идет. Ну вот вы на втором ряду, да? Добрый вечер, у меня такой вопрос. Вот ну, у меня муж не хотел э, ребенка второго в прошлом году целый год, и это было мне очень сильно тяжело. Я впала в депрессию из-за этого. А что, он И... не хочет денег, не хватает? Нет, всего хватает, но в прошлом году у него было а, такое, что, ну, мне достаточно вот одной нашей дочки. Как бы мне достаточно, мне больше не надо. И у меня уже. Ну, ушло... Может, надо было подождать, просто у него плохой период по зачатию был. Но сейчас он пройдет, он успокоится. Вот он сейчас говорит, что вот давай сейчас. Ну, вот правильно, так и есть. А у меня, я так долго укладывала себе в голову, что у меня будет только одна дочка. И у меня сейчас, я не понимаю, что за у меня блок, но у меня словно, как бы, ну, что-то, какая-то обида, что ли, на него, за да, то, что вот он так обида, меня отвергал. Да, это женская чисто прикол -то -то. И плюс Теперь еще... Буду и плюс еще у меня была в... Писать в ботинке. Плюс еще у меня была неудачная беременность, когда ребенок должен был родиться инвалидом. И мне теперь страшно, что история повторится. Хорошо, отлично. Очень страшно, означает объем работы. Длительное движение, статические упражнения, вперед. А вот еще вопрос, вы говорите, что... Сразу, с... как говорю, сразу, оп, переходим на другую тему. Нет, я это услышала. Я это услышала. У вас блоки там, понимаете, у вас динамический блок, означает будет спазмы. Почему это? Выкидыш, это уже все, это уже признак. Там не выкидыш был, там был инвалид просто. Ну, который. Да, потому что на четвертом психическом слое динамическое напряжение, то надо 4 часа ходить, раз в шесть дней. Обязательно, если вы хотите нормально. На втором слое статическое напряжение это надо еще статические упражнения делать. Угу. Прежде чем думать о, жи... о зачатии ребенка, нужно полгода вот этим заниматься всем. Мне уже тридцать семь. Ну, тогда все, тогда. <смех> Старая уже. Ну, что вы мне говорите, скажите? О чем вы мне сейчас сказали? Ну, про то, что возраст. Полгода надо работать над собой, причем возраст. Угу. Вы будете работать над собой, вы помолодеете, у вас будет больше возможностей зачать, чем сейчас. Вот сейчас если вы будете это делать, будут проблемы. Uh -huh. yeah, а спасибо. А то, что как бы теперь не хочется уже, ему не хотелось, теперь мне не хочется, то это обычное дело. Это я уже знаю такое, это ну, как бы так у всех людей на земле. И вы спрашиваете меня, да, что случилось, да? Ну просто будь то бы, а, будь то бы если мы, например, ну, родим. У него ребенка, не если... было правильно, он правильно, у него был плохой период на зачатие тогда. Угу. Сейчас у него хороший. Надо дождаться, терпеть. А вот то, что вы говорите, что в мире сейчас еще там, еще будет вот это вот надолго, это не должно на нас влиять. Вот надо подождать смысле. лет 15, когда все пройдет. Все понятно, да? Сегодня не только у вас, да, так. Ну, вот надо понять, что у человека своя жизнь, свой мир, вот он не мог. Я вот смотрю на него, у него прямо сильно было такое э, жар в психике. Он прямо он не мог. Он вам честно сказал, я сейчас не могу. А сейчас, говорить могу уже. Ну классно. Просто не надо это все воспринимать. Вот я, говорить не могу, никогда не могу. Нежна говорит. Мы с тобой несовместимы. Она мне вот так говорит периодически, когда я плохо. Я знаю, что через два дня будем уже совместимы. Все нормально. Я просто не обращаю внимания вообще на такие слова. Хотя первый раз я удивился. А зачем я с тебя замуж вышла. Такое, Такая фраза. Потом, спасибо, что ты у меня есть. Надо просто как волны в реке это все мимо себя пропускать. И все это. Просто чувства человеческие. Они меняются. То одно, то другое в голове возникает. Не надо обращать внимание так сильно. Понятно? Вы слишком серьезно относитесь к этим вещам, ко всем. И у вас был неблагоприятный период для зачатия. Сейчас тоже он благоприятный сейчас, но вы не готовы, вам надо работать над собой. У вас организм не родит сейчас нормального человека. Если вы не будете делать то, что я сказал, результат будет печальный. Опять то же самое, 25 будет. Понятно? Спасибо. Ну, сзади вот, да, вы. Угу. Угу. Что вы меня там на пробежке не спросили? А, молодец, Очень молодец. Тоже вопрос как раз вот, по поводу семьи. Мы хотим еще второго ребенка с женой. Так, а uh, садитесь. А жена здесь? Жена не здесь, в Красноярске 5 числа. Поедем на юг с ней. Вот, Я вот хотел вот узнать как раз возможности. У вас уже есть ребенок? Да, дочка с ней 10 месяцев. Ну, надо после лекции подойти с фотографиями. Я все посмотрю еще раз. Хорошо. Ну, так в целом, как бы, у ней проходит сейчас плохой период, и, в принципе, можно пробовать. Но надо посмотреть еще, вот, мне кажется, у нее там что-то в придатках проблемы, какие-то воспаления там есть. Да? Нет? Вроде Давайте по посмотрите. фотографии я посмотрю, я могу ошибаться так. Спасибо. Спасибо, Олег Ну, вы спросите. Я буду волноваться. Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Мы сегодня потерялись, когда бежали. Сколько вас потерялось? У меня ребенок просто направо, налево убежал, пока я его ждала и пошли вас искать а крутились, крутились, и не нашли. А вы с нами были сначала? Да, да, мы же пробежали все. А потом вы нас не нашли, да? Да, да, да. так что... Ну, надо было встать там, где мы бежали, пробегали, и мы потом добежали да, бы туда. Это, как Владимир Тревц говорит, не надо было ставить большие ожидания, потому что я не люблю воду. А сегодня шла с тем, чтобы все-таки скупнуться или хотя бы постоять. Но вы и... по без нас побегали там? Побегали. Нет, мы с вами бегали. Я с вами бегала-бегала-бегала с ребенком. Желтенький. Да. А что, вы в воду потерялись? Мы, мы воду... Да, вы ушли, а он у меня убежал просто за мужчиной. Ну, да вы не волнуйтесь, мы там плутали тоже. Мы там, там Сусанин нас вел, мы сначала в одну сторону шли в воду, потом казалось, что там ничего нет, потом в другую. Мы там ходили по этому лагину острову. Да, Я потом говорю, давайте купаться, где Бог даст. И искупались, и все, нормально. нормально. Вот. У меня такой вопрос. Во у нас не... даже, мы даже у нас мы сочинили пьесу там. Куда ты завел нас Сусанин герой? Идите за мной, я и сам здесь впервой. Просто Михаил поручил Максиму довести нас до места. Максим довел. Если мы еще две недели проехали, он бы вообще довел нас. Непонятно. Вчера вы на лекции сказали, что у некоторых людей бывает плохой период, ну, всю жизнь, да, как бы с рождения, не знаю. Вот у меня такое ощущение, что вот плохой период у меня с рождения. Ну, с семьей, с папой, с мамой. Ну, папа был очень жесткий. Ну, у вас тяжелая лишь семейная жизнь, да? У вас муж есть? Да. Ну, значит, хороший период. Ну, изначально... С ним уже 27 лет совместно. Ну, О, так это вообще у вас прекрасно просто. 27 лет совместно. Сейчас редкость вообще. В 90-е пережили с ним как бы так жестко, молодец, да, супер. гулял очень так. Молодец, пережила все, справилась, победила. И сейчас у меня просто такое ощущение, как будто я... На работе я хорошая. Все, с кем общаюсь, я прекрасная. Так это все так, на работе все хорошие, дома мы начинают бросаться на близких. Да, да, да, Потому что близкие отношения очень ранними. И мне их так жалко. Я не знаю, что с собой делать, вот я пытаюсь. Да, это все женщины, они им жалко как бы мужа, а все равно надо мучить. Это у всех женщин такое чувство. Но чувствуют, что вот жалко как бы человека, а ничего не сделаешь. Вот что делать? Его еще, вы же знаете, как вот примелькал. Это вот тут два варианта только такие, такая ситуация. Это когда бойцы ММА, там на ринге жалко, а надо убивать. И второй вариант, это когда муж. Женщина тоже, как бы она не терпит эмоции, выходит наружу. Жалко человека, ничего не сделаешь. У меня вопрос, когда у меня закончили? Вроде бы родной... А ничего не сделаешь, приходится мучить. Да <свят> вот когда у меня закончится плохой период, когда я перестану их гнобить, ругать, рвать. Мужа? Детей. Не, мужа, знаете, <свят> <свят> мне может, знаете, как. Я же по отношению к сыновьям очень, ну, жестко дифнут строго. Ну, строгая. Но я да, где-то строго но я больше как бы есть, ну, такая, знаете, я не держу, я начинаю ругаться. Ну, если не по-моему. Моя ну, хорошая, вот смотрите, это вот и есть то, о чем хотел я сегодня поговорить. Это это называется перенос судьбы на свое поведение. Ну, то есть есть технические моменты, а есть философия. И вот часто мы начинаем философию а, начинать накладывать на технический момент. У вас сильное статическое напряжение, оно находится на третьем психическом слое. Именно поэтому вы очень не переносите воду. Поэтому статические упражнения для вас, это очень тяжело. Нет, ну, я сижу спокойно час, как бы, и вот... Ну, значит, у вас не прочищается сильно от этого сидения. Значит, надо... Как вы сидите, в алмазе, что ли, или чем? По-турецки? Нет, я стояла вот здесь первый раз с вами в июне месяце на коленях. У меня просто прошло было. На 45-й минуте вот. вы мне сказали, что четвертый цилиндр прочистился. Дома я как бы с периодичностью стараюсь делать. У меня пятый цилиндр прочистился. У ну, пятый у вас очень... нормально, у вас третий, четвертый. У вас а uh, вторая половина третьего и начало четвертого. Сильный блок, такой широкий, очень статический. И это значит, что где-то Начиная с 40-й, там, с какой-то минуты, и дальше, ну, 45-й минуты. но вот меня было на 55-й минуте, потому что да. будильник зазвенел буквально там через час, но пять минут, вот, прям вот, все вышло, жар, пот. Э -э -э. Ну, вот это и есть ваша практика, то есть нужна вода, в воде находиться, и статические упражнения, и это и есть ваша проблема с детьми. И с мужем потому что ваша проблема вы не можете терпеть uh -huh. а вы меня спрашивать как мне с ними быть вы как бы меня философский вопрос задаете а здесь философии не надо спрашивать потому что вопрос же в возможностях они а философии вы, вы и так знаете что надо с ним по-доброму себя вести у вас просто нет сил И для этого нужно просто эта практика надо надо понять что вот эта философия я не могу она потом к астрологу люди ходят, астролог говорит да, ты не можешь все, не можешь вот, и ты думаешь все, что я уже не могу, ну то есть это неправильное мышление в целом, есть блок его надо убирать, энергия туда идет, ты терпишь ситуацию, терпишь ситуацию, меняется философия ты уже понимаешь, что я могу вот так надо жить видите, и как судьба действует ей надо было искупаться со мной Видите, ее как бы судьба не дала ей. Не дала, да. Ну, ничего, в следующий раз начните сами купаться. Я боюсь. Я мерзну, я плавать не умею. Я ее игнорирую. Ванну тогда начните с ванны. Ну, вот только конкурент. Что? Ванну не игнорируйте. Нет, я не игнорирую, но у меня должна быть теплая вода. Я не могу вправить. Ну, начинайте с теплой. В теплой воде, там, допустим, 30 градусов, час 20 надо лежать. Даже сейчас, посмотрю, 30 градусов. Ну, час 30, полтора часа в 30 градусах. Потом 22 градуса уже 45 минут. Вот 15 градусов мы сегодня стояли, 16 там было где-то. Я думаю, где-то 5 минут слой прочищался там. 15 минут мы где-то простояли, 3 слоя. Ну, там хорошо, чистка хорошо шла. Так я так на нее надеялась. Вот я, видите, я расслабленный сейчас, да, спокойный. Что я динамику прочистил, и статику водой прочистил. И у меня сейчас психика спокойная такая, крепкая. Вас тоже расслабляют всех. Что вы на меня смотрите, я же прочистился, пробежался и в воде постоял. И вас расслабило, да, всех вопросов нет. Сидите, смотрите на меня, вопросов нет. Ну, у вас есть, я понятно, поговорить.